Продолжая тему «Маленькие секреты активного долголетия», я отвечаю на следующий вопрос, который мне пришел от вас и думаю, что этот вопрос очень актуален. Звучит вопрос следующим образом. Давайте поговорим о коротких тренировках и длинных тренировках. Что полезнее и полезны ли короткие тренировки? Но ну, давайте начнем с того, что тренировки эм, прежде всего преследуют ту или иную цель. Когда мы начинаем тренироваться, у нас осознанно или неосознанно. Есть какая-то цель. Первое – это конечно же поддержать тело в тонусе. Но если у вас цель более серьезная, если вы хотите накачать мышцы, если вы хотите увеличить мышечную массу, если вы хотите сбросить вес, тогда конечно, у вас будут возможно и более продолжительные тренировки. Если вы спортсмен, у вас будут более продолжительные тренировки. Если же у вас стоит цель Поддержание здоровья, поддержание красоты, поддержание спортивной формы, то да, тренировки могут быть короткими. Если у вас нет привычки заниматься и ждете, вот настанет момент, идеальный момент, и тогда я смогу, а, наконец, позаниматься. Но этот идеальный момент, когда вы придете в зал и начнете заниматься целый час, возможно, никогда не настанет если вы у себя не выработаете привычку заниматься регулярно. Поэтому короткие тренировки, они полезны. Короткие тренировки, кроме того, что помогают выработать привычку, они еще и имеют очень разные-разные цели. Вот, например, смотрите, существуют дыхательные практики, существуют дыхательные... Упражнение. Это может быть короткая практика, это может быть практика на 3, 5, 7, 10, 11 минут. Если вы утром проснулись и не вставая с постели выполнили упражнение э, вакуум, э, это маленькая практика. Если вы утром проснулись и еще не вставая с постели выполнили какую-то небольшую дыхательную практику, то есть э, активизировали вашу дыхательную систему, это практика. И если вы в течение рабочего дня не имеете возможности выполнить огромную большую часовую тренировку, оторваться там на час, но можете уделить себе 3-5 минут, это практика. И в оздоровительной физкультуре существует очень важный момент, это регулярность. Если вы регулярно, каждый день будете выполнять небольшую практику 3-5 минут, вы выработаете у себя привычку заниматься, это раз. И второй важный момент, у вас обязательно высвободится дополнительная энергия, и вы сможете заниматься дольше, вы почувствуете необходимость еще что-то сделать. Например, прогуляться утром или вечером по дороге домой. То есть добавите дополнительную физическую активность. И это все будут маленькие шаги, которые у вас выработают привычку двигаться. Поэтому короткие тренировки, они очень важны, они очень полезны. Поэтому... У нас сегодня, сегодняшняя наша практика будет состоять из нескольких коротких тренировок. Мы с вами вот сегодня как раз таки сможем сравнить, что можно сделать за короткую тренировку. Поэтому настраивайтесь на а, практику, готовьтесь, не переключайтесь. И сейчас мы с вами тренируемся. И вот короткая тренировка номер один. Она будет у нас дыхательная, успокаивающая практика. Постарайтесь сейчас сесть так, чтобы у вас не напрягался низ спины. Опустите ваши плечи. Кисти можно положить на колени. Или просто положите, как вам удобно. И сосредоточьтесь на вашем дыхании. Просто сделайте несколько спокойных вдохов, выдохов. Теперь постарайтесь, пожалуйста, посчитать вдох-выдох. Насколько счетов у вас получается вдох, насколько выдох у всех будет по-разному. Постарайтесь почувствовать, что во время вдоха ваши плечи не поднимаются, а чуть-чуть расширяется грудная клетка. Теперь постарайтесь, пожалуйста, почувствовать, что у вас вдох, короче, выдоха. Выдох длиннее, вдоха. Четыре счета вдох, восемь счетов выдох. Или три счета вдох, шесть счетов выдох. Поехали. По возможности углубляйте ваш вдох и выдох. Последний раз также вдох-выдох и расслабились. Вот такая короткая тренировка номер один. Сейчас мы выполняем короткую тренировку номер два. Меняем исходное положение. Садимся ягодицами на пятки, переводим руки на колени. И из этого положения мы сейчас подышим спиной. Круглая спина, выдох. Прямая спина, вдох. И снова выдох. Вдох и еще раз выдох вдох последний раз так же теперь мы переведем кисти вперед и снова потянемся спиной назад круглая спина прямая спина кисти упираются в пол да вот они у нас перед коленями круглая спина выдох прямая спина вдох мы не ускоряемся круглая прямая переходим в колено кистевой упор кисти под плечи колени под ягодицы из этого положения круглая спина выдох прямая вдох и еще раз круглая выдох прямая вдох еще разочек Последний раз так же мы возвращаемся ягодицами на пятки, соберем руки, потянемся. Вот это короткая тренировка номер два. Конечно, можно выполнить чуть больше повтора. Мы с вами выполнили всего по 4 повтора. В своей короткой тренировке вы можете выполнить их, скажем, 8, и вы сразу почувствуете, как у вас э, уходит напряжение с мышц спины. Короткая, следующая тренировка будет посвящена шейному отделу позвоночника. Мы опускаем плечи, выравниваем нашу а, осаночку, подбираем животы, плечи опустили, спокойный вдох, спокойный выдох. Сейчас у нас будет разворот головы вправо-влево, короткая разминка для шейного отдела. Если выполнить такую разминку в течение рабочего дня, то вы как минимум снимите напряжение шейного отдела, переключите ваше внимание. Последний раз так Сейчас мы выполним полукруг головой. Мы не торопимся, не ускоряемся и не вкладываем силу в движение. Движение полурасслабленное. Голова останется внизу, мы возьмем, покачаем голову из стороны в сторону, как будто на и вот здесь тянут вверх. Поднимаемся вверх, делаем вдох, выдох. Короткая тренировка номер три. То есть, чтобы снять напряжение с шейного отдела, можно выполнить вот такую короткую тренировку. Это полезно, конечно же полезно, особенно если в течение дня вы выполните несколько вот таких коротких тренировок. Короткая тренировка номер четыре. Поехали. Уведем руки в стороны, разведем их, плечи опустим. И выполним небольшое вращение руками. Не поднимая плеч. Полный круг и вдох-выдох. Вы как будто ладонью катаете э, по стене э, теннисный шарик. Вращение в другую сторону. Последний раз так же. Теперь мы остановимся, поднимем плечи вверх-вниз внимание в лопатки вот сейчас у нас работают мышцы поднимающие лопатки и мы чувствуем так да, на выдохе плечи уходят вниз на вдохе вверх выполним еще два раза и опять же вы чувствуете что вот эти упражнения их вполне реально выполнить в течение рабочего дня то есть вот такие короткие тренировочки короткие разминочки Конечно же, они вам принесут пользу. Это лучше, чем если вы, не контролируя себя, будете сидеть вот таким вот образом целый день. Хорошо? Итак, дальше. Короткая тренировка номер 5. Мы с вами садимся, переводим руки на колени. И просто округляя поясницу, удерживаем это положение. Выполнять это упражнение можно и сидя на стуле, да? ну, только не опираться лопатками о спинку стула, да? То есть на табуреточке на какой-нибудь, на какой-нибудь. И посидеть вот таким вот образом. Вы сразу активизируете ваши мышцы пресса. Вы сразу почувствуете, если вы хотите усложнить, вы отпустите руки. И удержите это положение. Вот эта тренировочка для пресса, и в то же время вы чувствуете, как у вас работают ваши Низ спины обрублется и низ живота подтянуться Поднимаемся вверх. Вот такие короткие тренировки реально выполнять в течение рабочего. Итак, у нас с вами приседы идут, да? То есть вот они. Мы не будем выполнять очень сложные. Вот такие коротенькие. Оп, оп, оп, оп, оп. оп. И сочетаем это упражнение с чем-нибудь еще, когда у нас прокачка идет через тазобедренные суставы, через колени. Ага, теперь мы останемся в нижней точке. Переведем руки на колени, округлили спину, выпрямили спину. И еще раз. Последний раз. Оп. Поднимаемся вверх. Выполнить можно несколько подходов. Это зависит уже от вас от вашего желания и, конечно же, от наличия вашего времени. Конечно, хорошо, когда есть время на длинную часовую тренировку, но если этого нет, если нет такого времени, или если нет такой привычки тренироваться э, долго, да, тренироваться выполнять какую-то длительную программу, то можно начать с коротких тренировок, которые тоже приносят пользу. Во-первых, потому что вырабатывает привычку двигаться, а во-вторых, потому что. Э -э -э улучшают работу различных систем, и дыхательной системы, и кардиосистемы, и наши, прокачку наших суставов, мышц, развивают гибкость в зависимости от того, что вы выберете. А выбор может быть очень большой. У себя на канале, на YouTube канале, я подготовила плейлист «Короткие тренировки», здесь тренировки 3-5 минут, их можно выполнять как дома, так и на работе, в этом мы сейчас с вами убедились. Не переключайтесь, следите за информацией и задавайте ваши вопросы в комментариях либо к эфиру, либо в директ. Я с удовольствием на них отвечу и отвечу на ваш следующий вопрос. Спасибо за то, что вы были сегодня вместе со мной и до нашей следующей встречи.